Здорово, ребят! С вами, опять же, я на связи Ванек, и мы с вами начинаем, точнее, ну, как я уж продолжаю, мы с вами именно начинаем проходить Saints Row 4. Извиняюсь, ребята, первая часть, не первая серия не записалась, наверное, из-за моей эм, ошибки. Я забыл запись, на запись нажать, нафиг. Ну, он очень сильно просто, ПК у меня очень сильно грелся, нагрелся, и, ну, я как бы забыл, реально, забыл то, что я же записывал мне. Забыл, вот, ребят, вот, реально извиняюсь перед вами, перед всем, ну, он очень сильно у меня за... Так, сейчас посмотрим, что тут. Я поудалял. Так. Так. Извиняюсь, ребята. Ждем пока загрузится сенсу 4. Слова президента были вырваны из контекста. Ай, Кинзи, какой контекст для слов? Я стой представитель Америки, поэтому я хочу переименовать слова на верность флага, на верность самому себе. Мы вот это вот пропустили, кстати. Мы Зинника с вами пропустили. Я лично пропустил, потому что... Слава. Надеюсь, какие-то хорошие новости. Атап. 3, 4 5 6 7 6 ну да не да не рассказываю без носке сенсор 4 а от не сенсор 4 Но тормозит очень много. Как я дошел до жизни такой? Так, ну не так уж я жду эту пресс конференцию Слушай, у нас ресурсы протолкнуть один важный закон проектов, но ну, не оба сразу. Какой из них выберешь? Хоть победивший враг или президентом победивший голод? Ну, стоп. Собственно, мой первый закон проявит. Собственно, голод можно... Может, не можно побеждать, потому что, ну, голод... Он всегда будет голодным. А рак, он рак. Не, рак как болезнь. От, от болезни надо избавляться. Лечиться. Лечиться да. А год он может, ну... От голода надо поесть, да. Ну. Либо победившим рак, или победившим год во всем мире. Нафиг рак или нафиг голод. Чем пока... Let's then eat cake. Позвольте им есть пирог или нафиг рак. Не, ну от рака как бы больше, боле... больше проблем, чем от голода, так? Ну вот. Да, от рака сложнее избавиться, чем от голда. Поэтому рак. Нафиг. Ну да. С раком это... Да. Рак-то такая фигня. Чёрт у рак. Хороший выбор, президент. Чёрт урак. нам пресс-конференцию так так надеюсь, не справится с этими репортерами сейчас будет этот фильм бастер которого надо либо дать ему по яйкам, либо дать ему либо зарядить ему в глаз